Выступая с отчетом в Государственной Думе во вторник, 15 июня, глава Центробанка России Эльвира Набиулина высказала свою позицию по поводу введения рубля, обеспеченного золотом и другими активами. Набиулина отметила, что к экспертам Центробанка часто обращаются с подобными идеями, однако она относится к ним отрицательно. На наш взгляд, это будет иметь негативные последствия, потому что создаст две параллельные денежные системы, подчеркнула председатель российского ЦБ. Таким образом, по мнению Набиулиной, введение золотого рубля сказалось бы негативно на стабильности финансовой системы России. При этом она напомнила, что в свое время в Советском Союзе существовало фактически два курса валюты, официальный и рыночный. Более важно в этом контексте доверие потребителей к рублю, будь то бумажный, электронный или цифровой аналог, и его твердость. При этом, заметила эксперт, Главная цель финансовых властей России – снижение инфляции и обесценивание рубля, и увеличение таким образом доверия россиян к своей национальной валюте. В пользу доверия жителей России к рублю, по словам Набиулиной, говорит снижение объемов валютных накоплений населения с 30 до 20%. процентов.